Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну что же, давайте сегодня поговорим о колдовстве в церкви. Скажите, ну вот, религия и колдовство вообще, ну, как они могут быть связаны? Любая религия абсолютно против и христианства, и мусульманская религия, в общем-то, против колдовства однозначно. Неважно, черное оно, белое, потому что есть такие белые ведьмы, которые молитвы читают. Все равно это никак не приветствуется. Абсолютно. Даже, даже, ну вот, ну не то что проклинается, но абсолютно. Спросите у любого батюшки, как он относится к колдовству. Но часто ритуалы церковные, они, ну, являются магией. Все вот эти вот, любые ритуалы, они являются магией. Можете сказать, что это божественная магия. Пусть так. Пусть так. Мы не будем трогать религию. Я хочу вам сказать о том, что очень много колдунов, не только белых, но и черных, работают в церквях. Если вы посещали храмы, вы часто можете даже... вот, Когда не зайдите, вы все равно увидите этих людей. Они достаточно видны. Это и женщины, и мужчины бывают. Которые ходят, смотрят, тоже вроде что-то шепчут, кому-то молятся. Но что-то в них не то. Сразу чувствуется. Ну, это опытный взгляд может определить, что колдун. И как удачно они могут колдовать в церкви. Хотя, кажется, ну, должен быть, наверное, божий гнев и должен испепелить какие-то... Ну, прямо их так должно припечатать гневом. А нет, а нет... Ну, дело в том, что, во-первых, церкви часто ставятся в местах силы, и они как бы собирают вот эту энергию резонансную, ну, являются некими порталами, некими вратами, через которые, ну, по-хорошему, люди должны приходить, каяться, молиться, и через священника, через жреца эти молитвы должны, так сказать, идти, достигать, удовлетворяться, либо там не удовлетворяться. То есть такая вот некая ну, как бы канцелярия, некоторая бюрократия божественная. Но в это же время люди приходят туда, так сказать, ну, эмоционально заряжены, либо с радостью, либо с горем, и их души бывают открыты. И в этот момент вот эти вот граждане колдующие очень легко могут подсоединиться сбросить какие-то свои проблемы, либо проблемы, так сказать, своих клиентов, которые они набирают вот эту чужеродную там ну, энергетику, скидывают, с одних собирают, на других скидывают. С одних собирают, на других скидывают, потому что на себя-то брать тяжеловато. Через себя надо это перерабатывать, а это тяжелый труд на самом деле, когда, ну, по-настоящему, знаете, вот хороший, даже в церкви батюшка, там, э, который ну, принимает исповеди, он принимает на себя, принимает на себя вот эти вот грехи, ну, по-простецки, -про можно сказать, карму. То есть он берет вот эту грязь, часть этой грязи на себя. И если он правильно не молится, не человек не духовный, а просто формальный, то эта грязь его начинает прямо затапливать. И очень многие, действительно, священнослужители, которые подходят вот так, спустя рукава, тонут в этой грязи. Э Эти примеры мы можем наблюдать очень часто, что неадекватное поведение. И там у католических священников и у православных вот множество сейчас скандалов кажется как же вот эти духовные люди начинают ну грехами такими ну конкретными грехами заниматься вот отвратительными это тоже в чем-то не их вина это в чем-то они приняли на себя они умеют перерабатывать не умеют совершать аскезы там спустя рукава относятся к постам к каким-то ритуалам делают это формально то есть они не могут переработать эту энергию то есть, они просто липовые. Но колдуны ведьмы, которые крутятся в церквях. И часто вы можете увидеть, что вы приходите, к примеру, а за вами кто-то встал, что-то на вас косится, смотрит. И если вы человек чувствительный, вы можете ощутить вот эти подключения, вот эти сбросы на себя. Поэтому, знаете, я ну, к любой религии отношусь с уважением, пониманием и Понимаем, что, что это нужно и важно в этом мире. Хотя многие сейчас скажут, что это все это чужие боги, чужие. Если это здесь, то это уже не чужое. Поэтому не надо превозносить свое, опускать а другое. Это неправильный путь. Абсолютно. Но быть осторожными в этом плане, потому что частенько и батюшки балуются колдовством. Таких примеров, знаете, ну достаточно у меня. Некоторые люди обращаются, ну вот подселенцы, бесы, и ну, рассказывают, когда у них появились эти признаки, там голоса в голове, какие-то вот явления в доме нехорошие. Они в первую очередь, ну что же, в церковь осветить дом, пойти там причаститься, помолиться, исповедаться, совершить какие-то там молебные ритуалы. Ну, если это нормально, то это работает, либо там не работает, в зависимости от вашей энергетики, веры и ну, силы того, кто проводит эти, эти вещи. А часто э, под маской священников маскируются так называемые вот тоже колдуны. То есть они просекают эту фишку и начинают пользоваться, подключают, э, очень часто используются сексуальные энергии женщин. То есть они подсаживают женщин, они под, под ключки, не то что они там, Хотя и бывает вот это вот, ну какие-то там реальные изощрения, извращения, но самое главное энергетику. Они этой энергетикой питаются, они чувствуют свою силу, молодость, как бы подпитываются этой энергией молодой, красивой и сбрасывают, сбрасывают свое. Вот беда. Поэтому, знаете, нигде в нашем мире не расслабишься, вам кажется. Ну что же, уж в церковь мы придем, и там, там спасение. Знаете, как обычно показывают там какой-нибудь демон гонится за ну, в фильмах за каким то человеком он забегает в церковь и все а демон не может пересечь этот порог церкви его прямо колбасит он там всячески прямо ну как же ну иди сюда я тебе вот здесь вот сделай шаг только пересечешь порог значит все вас хаван ну возможно есть и такие демоны но часто знаете и в церквях если вы человек видящий вы можете понять что здесь этих бесенят очень много. но ну, зависит от храма, зависит от настоятия, от настоятеля, то есть множество личных факторов. Но магия в церкви, ну, она присутствует, друзья мои. Потому что вообще все в нашей жизни это магия и мистика. Потому что все в этом мире энергия. А энергия это, так сказать, ипостась магии. Ну вот видите, наговорил вам, наговорил вам много, скажите, тут и церковь. Как говорится, и людей там каких-то колдунов приплел. Ну, друзья мои, вот это жизнь. Вот эта жизнь. И знаете сколько историй у меня таких? Знаете, женщина одна. Она Ну чувствительный, там ну, чувствительный такой человек. Она поехала. Ну, вот начались у нее вот эти нападения, сны, голоса в голове. Что сделать? Пошла в церковь. И так вот Карма, судьба ее привела именно вот, хотя вроде советовали вот этот батюшка отчитывает, он сразу же ей поставил под ключ, он дал ей там рекомендации, там молись и начал вот с первой ночи начал к ней приходить, ну вот в это как бы во сне как, как астральное тело и ну как бы в энергетическом смысле домагаться ее. Она сначала поразилась, думала, ну что, наверное, это ее фантазии. Мало ли, вы скажете, да, там какая-то дамочка больная, вот увидела священника там, и вот сразу на ней на его там это... А потом обвиняет, что он якобы ночью ее домогается, там, ну, приходит в астральном теле. Ну, да, вот, если так, здравомысляще сказать действительно, что... Но, но нет, на самом деле, потом э, и до сих пор, в общем-то, отделаться от него достаточно сложно, то есть... Потому что у нее энергия хорошая, он эти подключки ставит, она отсоединяет от себя их. Он опять через какое-то время, через неделю, через две опять делает это. Ну, Есть, конечно, методики блокировки, но они, значит, более жесткие и серьезные. И, конечно, возможно, действительно, этой женщине придется прибегнуть к таким методам, чтобы отвадить. Она после этого пошла еще в другой монастырь. Ну, там, там там, просто с ней даже разговаривать не стали, просто выставили за порог. Еще, то есть она прошла много множество череду, потом пошла по бабкам. А, ну, достаточно молодая женщина, и как ей, как ей свою жизнь беречь? Она не может выстроить свою личную жизнь, не может карьеру, потому что вот эти тонкий мир врывается в ее жизнь. Вот эта чувствительность превращается для нее в проклятие. Понимаете? Сложно. Сложно, знаете, вот часто действительно, если вы не владеете своей энергетикой, это вас захлестывает, потому что многие хотят, хочу видеть, хочу чувствовать, вот, хочешь, получай, но справишься ли ты с этим, справишься ли ты с этой волной, вот этой вот, этих бесов, этих вот подключений, или лучше быть, ну, как бы, дойной коровой, ну, подключаются из вас, ну, и ладно, ну, что, ну, мало у вас сил, ну, ничего, мало, нету нету личности здесь, ничего, нету карьеры, тоже ничего. Но зато перед, у вас перед глазами бесы не мельтешат, и какие-то странные, к примеру, граждане, ну вот, священнослужители не приходят к вам в ночью в спальню для, для баловства. Еще шиш вышибизжи, знаете, тоже там ни крестом, ни, ничем ни молитвой не берет. Потому что, как помните, все это хорошо, конечно, и молитвой, и. Но главное, личная сила, когда вы обладаете ей. Ваше слово имеет значение. Вы можете сказать, я запрещаю. Все, пошел вон. Это моя территория. Если вы не обладаете верой и личной силой, вы хоть обчитайтесь. Поэтому вот и говорю вам всегда, друзья, надо поднимать свой уровень. Не так это сложно. Но часто это блокируется. Часто блокируется. И мы всегда думаем, да ладно, лучше мы обратимся вот, там, к бабуле какой-то или вот какому-нибудь умнику, там, который там, что-нибудь чешет нам. Надо повышать свой уровень. Все, друзья мои, заболтался я. Пока.